друзья, всем привет! Принес немножечко металлолома. Один поворотный кулак. А таки вот второй. Сейчас это все дело подраскидаю. Гранату разберу, вытру от мазута. Ну и покажу, что будет. Это будет у меня за место опорных подшипников шкив я вынесу. Вот такие вот у меня есть шкивы. Сейчас вот эту болванку отрежу. Шкив. Приварю прямо к ступице, Вон у меня будет ремень стоять снаружи короба, вот как-то так, в общем сейчас все посмотрите, как это все дело происходит, из уголков сварю каркас, а там уже буду располагать все по месту, я думаю вот сложностей никаких возникнуть не должно, что получится, то получится. Так, отрезал мужики шкив такая болваночка осталась. вот второй не стал в общем девяточная граната вот сюда внутренно замечательно плотненько заходит даже вот так вот берусь вот ступица тоже э, граната разобрана то есть до да, внутренности вот так вот нету и туда замечательным образом зашла вот эта часть вот ступицы и все но получается центровалась вот осталось теперь это все дело обварить по кругу и сбить вот ничего даже и держать и целиться не надо вот как-то так сейчас все так зажму и по кругу ее обварю дальше волговский кардан кардан волговский. он длинненький буду использовать наверное его а, на вал по толщине мне кажется он идеально должен подойти и одеться прямо вот сюда на гранаты вот одену она его отцентрует а потом приварю к гранате да и все вот как-то так Отлично. Сейчас флянцы поотрезаю и нужный мне размер вырежу. Так, мужики, ну отрезал кардан. Метр десять. Вот. Ну, в чистоте будет косить где-то метр. Одну ступицу поставил, прихватил на три прихваточки. Пока, чтобы проверить. Соосность, все дела. Сейчас вот покажу как вставляются, да видите, плотненько все. Из-за того, что ступицы, точнее гранаты, да, гранаты ступицы, гранаты имеют вот здесь вот до утолщения. Потом идет чуть тоньше, потом опять утолщение. Вот она сама себя центрует и ставит в нужном положении. Кардан как раз по диаметру подходящему вот она встала а дальше приглашаем его вот сколько надо столько столько и пригласил все перекос здесь исключен сейчас тоже ставлю три прихватки пока и будем посмотреть эти посбивал на пайке они не нужны. Вот так все просто, мужики. Ну вот, мужики, получилось вот такая вот штукенция собрал. Ну, поставил на место кулаки. Все, штиф присутствует. Он будет стоять снаружи. Прокатил, вроде, вроде кажется, все ровненько. А там... А там посмотрим. Здесь подшипник туговар. Ну ничего. Пойдет. Все это дело бушное. Новое ничего ставить не буду. Отлично, получилось. Так, труба у меня метр десять, повторю. Сейчас отступаю 5 сантиметров от края, так, чтобы в гранату не попасть. И с этой стороны 5 сантиметров. Вот как раз метр захвата. Это будет крепиться к рамке. Это я отпилю эти стойки. Они не нужны, мужики. Мне не нужны они. Я их отрежу. Здесь есть еще вот такие вот три уха. Которое тоже можно использовать как крепление до рамы, вот и все. Как-то так. Итак, кардан э, просверлен. Каждый разметил каждые 5 сантиметров по всей длине. Вот от края этого до края этого ровно метр. Ну и соответственно. Под 90 градусов, поперек будем так говорить, да? Еще между ними. Рассчитал и также по 5 сантиметров отметил. Получилось э, вот здесь вот. Здесь и здесь. 41 отверстие. Вот теперь мне нужно поехать. 9 часов магазин открытый. Поехать купить 41 болт. 90-й, восьмерочка будет. И посчитал примерно где-то порядка 7 метров э, цепи, пятерки возьму вот такое. Ну, возьму чуть больше, потому что я не знаю, какую буду делать э, длину этих самых цепи. Или 15 сделаю, а может даже 17, вот как раз пополам. Если вот здесь вот чикать, как раз вот 17 в самый раз. Сейчас разберемся, плюс-минус разберемся. Вот, как-то так. И буду ставить через одну, Это сейчас в принципе все увидите. Одну цепь сюда, другую цепь туда, одну сюда, другую туда. Ну, вот Расстояние будет между цепями, которые будут смотреть в одну сторону, 10 сантиметров. Аналогично также точно и здесь. Одна сюда, другая туда. Одна сюда, другая туда. Вот. Ну и соответственно, что у нас получается? Два с половиной, то есть между звеньями, когда будет это все дело вращаться в одном целом барабане. Расстояние два с половиной сантиметра. Плюс ширина звена, как попадет, да? либо так либо так в общем будет задействована вся площадь весь метр вот такие я думаю должны получиться думаю должно получиться так а так как пойдет может и конструкция будет нерабочая. как то так в общем сейчас посмотрим итак друзья рамка сварена Вал установлен, все замечательно, все меня устраивает. Уголок 40 на 40, внутри 70, так метр 10. Почему такой размер, об этом немножко позже. А сейчас я труба 20 на 20, изготавливаю три арки. Одна с одного края, другая с другого, и одна где-то вот, где вот так вот, чтобы между арками поставить какую-то площадку и закрепить двигатель. Вот. Как-то так. Сейчас сделаю и посмотрим. Так, согнул дуги. Ну, крайне вот с этой стороны полтора на полтора. Что-то не нашел. Два на 2. Или 20 на 20. Кому как нравится, да? Вот. Две. Так крайне ну, ей что металл держать вот там сейчас еще стоечку кину для усиления Чтоб, когда ремень натянут был не прогибалась а была упора вот и площадку делаю сверху что-то я не рассчитал немножко тот момент что лист хочу снизу прикрутить вот, чтобы он ну, полностью был гладкий меньше всего Мусора собиралось. Здесь угла нету. Будет туда-сюда, угол снизу остается. Вот как-то так. И вот, чтобы подсунуть его, придется здесь такой загуленный вырезаться. Придется, наверное, из двух кусков шить. Сначала один пришить потом с другой стороны другой. А вот шовчик ну, заварю потом. Или просто оставится на хлест, останется. В общем, это не столь важно. Главное, что начало есть размер примерно как чуть больше, чем э, 200 литровая бочка. То есть вывел так как вал внутри у меня стоит э, расстояние 32 сантиметра до края от трубы, что в одну, что в другую сторону. Вот я этот радиус вот так и повторил, то есть 32. Отвала получается вот сюда, также же по кругу, все это промерил, настроил, выставил сначала две крайние, потом среднюю. Все это находится в одной, как говорится, ну только снизу, в одной плоскости, вот как-то так, не знаю, правильно делаю, неправильно, но хочется почему-то так, стенки боковые зашивать не буду вылетает пыль мусор. здесь она пойдет пониже как бы за счет того будет защищена и вперед если вдруг цепь оторвется да потому что их буду прикручивать да она пойдет пониже то есть будет она сначала валить траву потом ее рубить ну, снизу сколько там будет выглядывать я не знаю цепи посмотрим плюс ее можно поставить еще я думаю вот таким образом под таким углом да этот край пониже или наоборот там как оно будет в общем попробуем посмотрим итак друзья значит геометрия мне вот это вот не понравилось абсолютно не понравилось не знаю почему еще и не работать не работал да уже что-то вот, ну что-то не то делаю в общем вырезал лишнее Так произвольно будем так говорить выставил трубу вот эту на центр эта труба 60 на 60 на ней будет площадка стоять плюс к ней будет еще третья точка крепиться и все это дело поддерживать третья точка будет чтобы снизить нагрузку на крепление вот геометрия теперь вот такая дистанция не изменилась то есть от центра вала да и вот так вот по кругу абсолютно абсолютно одинаковое расстояние вот но это это вырежу куда-нибудь пригодится еще так чё продолжаю дальше ставлю сейчас площадку кидаю здесь дополнительно косыны не знаю зачем ну кину здесь обязательно с этой стороны потому что будет крепиться третья точка до верха треугольника вот и площадка под двигатель приварится сверху. И удобно будет снимать и ставить двигатель. Потому что здесь будет все зашито. По крайней мере, можно подлезть и поставить и снять. Двигатель буду использовать с мотоблока, мужики. Мотоблочный. Потому что она нужна не каждый день. а Мне не сложно там 4 болта открутить и сюда его поставить. А, и тросик скинуть, да? газульки вот как то так все продолжаю обваривать все эти дела сделаю сейчас крепление сделаю площадку а потом покажу итак продолжаю дальше площадку сварил двигатель установил поехал купил ремень а точнее два Размер один был купил тысяча 450, другой 1500 размер вот, профиль а 1500 в общем, этот ремень мне вообще подошел в идеале, я его натянул двигателем то есть сначала поставил, накинул двигатель был приподнят, вот так вот стоял а потом болтом его притянул и ремень довольно таки неплохо натянулся ну, вытянется, поставлю натяжной ролик, посмотрим это не беда. Либо откручу и подложу с одной стороны. По шайбе он еще натянется. Вот, как-то так. Все, сейчас заведем, посмотрим, Значит, что еще сделал. Еще сделал следующее. Я там говорил чуть раньше. Было вот так вот. 41 отверстие. Ну, я все-таки его укоротил на 3,5 сантиметра. Этот кардан. Изначально он был у меня метр 10. 10. Я его, именно кардан. Я его укоротил еще на 3,5 сантиметра. Соответственно, вот эти вот отверстия одно нечетное. Оно сдвинулось, и я его к гранате приварил. То есть теперь с одной стороны, вот здесь 20 отверстий. И вот с этой стороны тоже 20 отверстий. То есть я буду использовать 20 кусков цепи. 10 в одну сторону, 10 в другую. Также и здесь 10 в одну, 10 в другую. То есть, чтобы не было дисбаланса да, сильного, будем так говорить. Хотя он будет присутствовать, но уже может не такой ощутимой, потому что если бы было на одной стороне 20, на другой, вот как я сделал, 21, да, то есть вес на одну сторону, на какую-то, приходился бы больше. Но это так логически рассуждаю. Вот это должна была быть середина. Сейчас ее нет. Вот как-то так. То есть одинаковые килограммы будут что туда, что туда, что туда, что туда. На все четыре стороны. Я думаю, суть уловили. Как соберу, покажу. Все, теперь можно его завести. Сейчас, если не переверну. Ага, площадка, площадка металл пятерка. Здесь косыны проварены к трубе. Здесь тоже металл пятерка, проварено, чтобы двигатель там ни туда, ни сюда, никуда. Здесь размечено. Вот как снял с мотоблока с этой площадкой. Так я его сюда и поставил. Хотя можно было открутить еще здесь и убрать эту подошву. Ну пускай будет так. И теми же болтами. Четырьмя прикрутил. Так, косыны также здесь. Здесь все провалено снаружи, снутри. Вот такие вот дела. Площадка в моем случае 25 на 25 сделал. Почему такую длинную? Я не знаю. Захотелось так. Пускай будет так. Удобно подлазить. Даже если вот здесь будет металл зашит. Вот они болты. Все вот очень удобно. Вот такие вот дела. Так, ну что. Пуск сделаем. Сделаем пуск, если, конечно, не перевернется сейчас одной рукой. Бал вращается сюда. Вот так. Вот так. То есть, он будет бить сверху вниз. А на телефоне, ну как, на, на, на видео, да, кажется, что вал вращается в обратную сторону. Ну, это эффект такой присутствует, как и на колесах, и на всем остальном. Вот такие вот дела. Так, мужики, на этом, наверное, пожалуй, и все. Дальше все это дело разбираю. Делаю крепление для навески, третью точку крепления обшиваю внутри и, как говорится, пробуем. А ставлю цепи, прикручиваю и поедем пробовать косить. Но это будет уже в другом видосе, мужики. На этом, пожалуй, все. Все у меня, по крайней мере, получилось установить, разместить, расположить. И вписаться в тот размер, который я задумал. Почему метр десять, да? Помните, я уже говорил. Ширина метр десять. Вот у меня метр десять ширина будет моего следующего трактора. По краям колес. И эта косилка будет тоже работать на нем. Вот такие вот, мужики, дела. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро вторая часть. Пишите комментарии. Будет работать, не будет работать. Может еще какие-то нужны будут. Нововведения, да? предложения, модификацию, кто предложит свою. Ну, я хочу попробовать вот так. Вот такие дела. Ладно, всем пока.